Где ты взял эту генеалогию? Под подушкой у одного нормандского адвоката. Как зовут адвоката? Его звали Мэтр Николя Давид. Где он жил? В леоне Кто сделал это? Один мой хороший друг. Чем он занимается? Проповедует. Монах. Как его зовут? Гранфло. Что? Этот мерзкий легист, который произносил эти омерзительные речи в аббатстве и на улицах? Вспомни, Брута. Он тоже прикидывался безумным. Значит, монах извлек из-под подушки у адвоката. Извлек? Силой вырвал. У Николя Давида этого бритера. Да, у этого бритера. И совершив подобный подвиг, он не пришел ко мне просить награду. Ах, Ваше Величество, он скромно возвратился в свой монастырь. М -м. Да. Шикон. Да, Ваше Величество. Даю слово дворянина, что этот человек получит аббатство как только освободится место настоятеля. Благодарю вас, ваше величество. Ты так и не рассказала мне, что был с тобой в Париже. Расскажи мне, сердечко мое. Мне нечего рассказывать. Просто я счастлива, что вернулась домой. Ты счастлива? А что же тогда означают голубые тени под печальными глазами? Такие бывают от бессонных лучей. И почему я не вижу улыбки на твоих губах? Диана, сестричка, у тебя есть что рассказать мне? Да нет же. Нет. Значит, ты счастлива с господином де Монсоро? Зачем ты произнесла его имя? Ну вот, ты опять сердишься. Кстати, твой отец говорил мне, что господин Дебюси отнесся к тебе с большим участием. Господин Дебюси? Один из самых блестящих придворных. Он необыкновенно обаятелен и умен. Он сочиняет замечательные сонеты. И он самый храбрый рыцарь из всех, кого я знаю. Но не считая сын Люка, конечно. Хватит. Господин Дебюсси забыл обо мне. И правильно сделал. При дворе столько прекрасных женщин. А я лишь жалкая провинциалка. Я оказалась недостойной своего счастья. Я струсила. Ты струсила? Ты, моя храбрая Диана! Да я никогда не поверю в это. Даже она я струсила. Я допустила оглашение моего брака и явилась перед взорами всего двора как графиня де Монсоро. Понимаешь? Если бы я действительно любила, разве я позволила бы это? Но я не могла поступить иначе. Скандал мог опозорить имя моего отца. Ты сама себя обманываешь. Да, ты провоженна. Я обманываю себя, чтобы не думать о самом страшном. О чем же? что я не люблю господин де Монсорро. И тем не менее, даже не попытался удержать меня. Ты сама в это не веришь. Ты знаешь обратное, лицемерка. Тебе легко говорить. Потому что господин де Сен-Люк взял тебя в жену наперекор воли короля. Он похитил тебя. И ты платишь ему за опалу изгнания своей любовью. И щедро плачу. Жанна, ведь он все знает. Кто? Господин де Бюссель. Я доверилась ему. Ну и правильно сделала. Уж кому-кому, а господину Дебеси можно доверять? Ты же знаешь, как он помог нам с сыном Не смейся надо мной. Ты не понимаешь, как я страдаю. Ведь он знал, что я покидаю Париж. В дороге мне все время чудилось, что я слышу голов его коня, догоняющего нас. Я надеялась, что он остановит меня. Но, увы, он даже не вспомнил обо мне. Смотри, Диана, кто-то скачет сюда. Я знал, что найду вас здесь. Барон поднял оленя и гонит его. Ты знаешь, с тех пор, как я в первый раз увидел барона, он помолодел лет на двадцать. Ему пору опять жениться. Не говори глупости. только мы устроимся. Как ты себя чувствуешь? Отлично, а? господин граф! Отлично! Тогда вперед! Эй! Эй! Чем-то встревожен? Да, стревожен. Я беспокоюсь о судьбе своего господина монсеньора Герцога Анжуйского. Не такое, знаете ли, сейчас время, чтобы можно было позволить принцам разъезжать по дорогам Франции без надежной охраны. Да. Хотя принц так храбр, я бы сказал, что он бесстрашен. Хм, да, конечно. Хотя беспокоиться о нем у меня оснований не меньше, чем у вас. О ком? А его высочестве. Вот как? Это почему же? А вы что, господин де не знаете, что говорят? Что он уехал? Говорят, что он умер. Умер? Вы же сами говорили мне, что он в пути. Ах, господин де Монсоро, я настолько легковерен, что могу принять за чистую монету любую чепуху, которую меня наболтают. Но сейчас у меня есть все основания предполагать, что если даже он и в пути, то в пути на тот цвет. О, мой бог, да кто же он внушил эти мрачные мысли? Он вчера возвратился в Лувр. Так. Но никто не видел, как он вышел. Откуда? Из Лувра. Ха. Ну, а где же Арильи? Исчез. Ну, а люди принца, его слуги? И исчезли. Исчезли. Все исчезли. Вы меня разыгрываете, господин Шико. Не так ли? Господин Деманцаро, узнайте об этом у короля. Ох, королям вопросов не задают. Ну, помните, господин Деманцаро, смотря, как к этому подойти. Узнайте. Как бы там ни было, я не могу оставаться больше в неведении. А, относительно судьбы своего господина. Благодарю вас. Его величество у себя, мне нужно доложить об исполнении некоторых его приказаний. Его величество только что направился к герцу Ганжуйскому. Значит, Монсеньор Герц Канджуйский жив. По-моему, сейчас он все равно что покойник. Знаешь, мажорон, наш друг Генрих Валуа действительно великий политик. Да. Он скрывал, что знает о заговоре. Значит, он боялся его. Так. Теперь он объявил о заговоре, угу. следовательно, он больше его не боится. Вполне логично. А раз не боится, он накажет заговорщиков. Над ними будет организован судебный процесс. Да, это будет замечательное представление. Но на месте короля я не стал бы защищать знатные головы. Я пустил бы кровь одному из них. Или парочке. Но одному-то уж обязательно. А потом я утопил бы в сене всю мелюзгу. Под мелюзгой я подразумеваю фаворитов, всяких там метистов. Не отвечай, Марили. Все это не может относиться ко мне, а следовательно и к моим людям. Во Франции не потешаются над принцами крови. Разумеется, нет. С ними поступают гораздо серьезнее, отрубают им голову. Да. Ты просто кладезь мудрости, мужиро. Беседовать с тобой одно послание, государь. Я взываю к вашему правосудию. Здравствуй, Келюс! Ты прекрасно выглядишь. Благодарю вас. Просто сердце радуется. Ну, а ты, Бажерон, как у тебя дела? Я погибаю от скуки, силы. Когда я взялся охранять вашего брата, государь, я думал, он гораздо занимательнее. Прискушнейший принц. Государь, вы слышите? Неужели это по королевской воле наносит оскорбление вашему брату? Замолчите, сударь. Если виновный в измене, мой брат, он виновен вдвойне. Неужели наши семейные ссоры нуждаются в свидетелях? Вы правы, сударь. Друзья, оставьте нас на минуту. Я побеседую со своим братом. Я ждал этой минуты с нетерпением. Я тоже. Сядьте! Значит, ты покушаешься на мою корону. Ты сделал своим орудием Лигу, а целью — трон. Тебя помазали на царствование в одном из гнусных закаулков Парижа. Вы не даете мне возможности высказаться. А зачем? Чтобы ты солгал? Ну что ж, говори. Скажи мне, почему ты изменник? И еще хуже того, растяпа. Брат, зачем вы осыпаете меня оскорблениями? Ты злоумышлял против меня. Как в свое время злоумышлял против моего брата Карла. Только тогда ты воспользовался помощью короля Наварского, а нынче помощью Дегиза. Тебе не удастся погубить меня, Франсуа. Я бы хотел видеть тебя наедине со мной, со шпагой в руках. Хитрость я уже одержал над тобой победу, а в честном бою. Ты был бы уже убит. И не помышляй больше бороться со мной, ибо отныне я буду действовать как король, как господин, как деспот, и при малейшем подозрении я протяну к тебе свою руку ничтожества и брошу под топор палача. Так, значит, по подозрению, которое больше похоже на дурной сон, я оказался у вас в немилости. Более того, ты оказался у меня под судом. Прощай, Франсуа. Господа! Его высочество герцог Анжуйский, попросил, чтобы я дал ему возможность подумать этой ночью над ответом, который он обещал дать мне завтра утром. Вы оставите его одного, и время от времени будете навещать его. Не церемоньтесь с ним. Помните, что здесь находится заключенный и его стража. Но, государь, позвольте хотя бы вернуть моих слуг и моих друзей. Я оставляю вам своих в ущерб себе. Пойдёте, Анасашу, с ума. Это нельзя, Граф, это ужасно, нельзя. Я безумно не люблю вас, я безумно вас. Я не буду с вами, я готов умереть за вас. Я обожаю вас, я знаю, что вы и Роми не любите, но если вы мне сейчас скажете, уходите, то я уйду. Обещаю вам, что я уйду, и вы меня больше никогда не увидите. Нет, не уходите. я не могу весь вас. Я ваша, если не по закону. Этому предателю. Ну, мне надоело просыпаться каждые четыре часа. Согласен. Ваше Высочество, обход. А. Служба, да. да. да. да. Пора. М -м -м. Угу. Так, так, так. Сейчас поищем. Мажрон. Да. Тебе не кажется, что Его Высочество что-то замышляет? М -м? Ты уверен? Уверен. Я это чувствую. У меня. Чутье на это, как у охотничьего пса. О! Небеса помогают нам, Мажиро. Ты прав. Здесь пахнет врагами короля. Ваше высочество, где вы их прячете? Мужирон... <смех> да. Я вижу чьи-то ноги. Они в сапогах? Кто? Ноги. Да. <смех> Тогда это мои. <смех> Оп. Никого. Вино. Не пей шамберг. Не надо. Точно. Оно у него наверняка отравлено. Ну, вот, сейчас мы отрежем путь к отступлению. Отрежем. Так, кто там у нас? Мужерон. Да? Видел я однажды узника, пытающегося бежать через окно, по веревке, скрученной из простыней. Ну и что? Текство получилось полно. Как тело покинуло темницу, а душа от тела веревочка оборвалась! Пошли! Ну, как и, и вниз. Король приказал нам только присматривать за принцем, а не смотреть на него. Тем более, что в данном случае и смотреть на да. него. Что здесь? Надо же! Наш пленный медведь в ярости! Это нет, это вот так, развлекается, шалит. Ну да, это у них фамилия черт. <Слышко> <Слышко> <Слышко> Ты проклят, брат. В нашем деле главное, бдительность. Угу. Этот враг, он хитер на выдумке. Да, может быть и так. Да. Ну, чтобы Яш. прорваться Яш. сквозь. Яш. Охраны четырех таких молодцов, как мы, мало быть, хитрым. Да ладно! Пусть бежит. Да. Беги. Как бежит? А хорош. Зато нам предоставится случай поохотиться на принца крови. Да. В конце концов, мы охотники, а не тюремщики. Ну, охотники, охотники не, не тюремщики. тюремщики. Отнюги. его! Отнюги. его! Отнюги. Его. его! Отцу его! Отнюги. Отнюги. Отнюги. Если вы хотите свободы и свежего воздуха, подойдите к Аналою. Нажмите на левую розетку, поверните на себя правую, откроется тайник. Там вы найдете лестницу ваш друг. Что тебе нужно, Наглянцев? Ваше высочество удостоило меня чести заговорить со мной? А, Ай-яй-яй-яй-яй! -ай -ай -ай -ай -ай. Что же вы здесь натворили? Mm. Неужели ваше высочество изволили гневаться? Ты мажерон, тебя что, медведь задрал? Ничего подобного? Мой медведь очень спокоен и совсем ручной. Извините, ваше сочество. оказался, политик гораздо лучше, чем я предполагал. А по-моему нет. Здесь совсем другой день. Господа король! Сойдете с ума. Да, сойду. У вас мания величия. Вам это не грозит. А, Почему? О, Боже, как мне умереть! Я заварю себя горько! А, если вы хотите покончить с собой, это можно сделать гораздо проще. Вотните себе шпагу в живот. А, что? Вот и все. А, Келлюс! что вы как делаете? Дитя мой, перестаньте, Bogdanova. перестаньте, Bogdanova. у вас останутся синяки. Or. Пусть останутся. Да уймитесь вы, господа! Прекратите! Вы понимаете, что это гражданская война? Кто помог ему? Кто дал ему лестницу? Десять тысяч ю тому, кто назовет мне его имя, и сто тысяч ю тому, кто приведет его сюда живого или мертвого. Я думаю, что это Анжуйц. Конечно, анджуйц. Кому еще быть? Да, Анжуйц. А чума Смерть Анжуйца! Смерть смерть смерть, смерть! смерть! смерть! Анджуйцам. Смерть! Смерть! Я весь город. Смерть! Анджуйцам. Смерть! Анджуйцам. Смерть! Анджуйцам. Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Стопите, Все отрожаем. Отрожаем. Смерть. Смерть. Да, ну, мы Господа, сделаем так. это значит? Святая Пятница. Это значит, что вы в безопасности. Это вы, Генрих. Вы мой освободитель? А что тут удивительного? Разве мы не союзники? Если бы вы не отказались стать во главе Лиги, а заняли бы это место, объединившись с моими врагами, я бы погиб. Поэтому, как только я узнал, что король покарал вас за неповиновение, я поклялся вытащить вас из Лувра. Но кто узнал, что вы в Париже? Кто сообщил вам о моем несчастье? Ну, конечно, наша прелестная Габриэль, государь. Пора. А грипп, черт тебя побери! Во что ты превратил лошадей? Ты почти загнал их. За лесом нас ждут свежие лошади, и мы сможем сделать дюжину лье без остановок. А это все, что нам нужно. Ну, куда вы меня везете, Генрих? Куда вам угодно, только быстрее. Я жду ваших указаний. Тогда в Анжер. В Анжер? Ну, конечно, в Анжер. Там вы будете у себя дома. А вы, кузен, пока с вами. Возле Анжера я вас покину, поскочу в Наварру. Где меня ждет, моя милая Марго. Все такой же простак, даже совестно его обманывать право. Поезжайте, кузен, поезжайте, ванжур. Ну что ж, господин Дегиз, вы считаете, что ваша взяла, а я посылаю вам очень опасного компаньона. Берегитесь. Едем, господа. Действительно, пора. Матушка, меня оскорбляет. Матушка, мне бросает вызов. От вас бегут, только и всего. Как? Бегство вашего сына не кажется вам преступным? И достойным самого-самого сурового наказания? Мой дорогой сын, Свобода стоит не меньше короны. А тот, на кого вы жалуетесь, тоже мой сын. Оставьте материнские чувства. Мы знаем, чего они стоят. Если моя собственная мать не имеет ко мне состраданий, я дойду советников, которые помогут мне разобраться в ситуации и отомстить за себя. Прощайте. Идите, возлюбленный сын, и да поможет Бог вашим советникам. Прощайте, матушка. Прощайте, Генрих. Одно только слово. Я не собираюсь советовать вам. Я знаю, что вы во мне не нуждаетесь. Только подумайте хорошенько. Прежде чем приводить в исполнение советы ваших друзей? Конечно. Но ведь положение серьезное, не правда ли государыня? Тяжелая, крайне тяжелая, Генрих. Кто? Кто его похитил? Что вы думаете об этом, матушка? Я думаю, это анжуйцы. Манжуйцы? Безумец. Тебе Что вы хотели этим сказать, государь Объяснитесь. К чему объяснять? Я всего лишь старая бестолковая женщина. Что такое мудрость стариков? Подозрительности только. Матушка. Ну, пол, полный сын мой. Невозможно, чтобы старая Екатерина дала сколько-нибудь подходящий совет. Если вы лишите меня поддержки, я прикажу вздернуть на виселицы всех анжуйцев, которые сыщутся в Париже. Вздернуть на виселицы всех анжуйцев! Да! Да, повешу, сожгу! Мои друзья уже вышли на улицы города, чтобы переломать кости всем этим мятежникам. Спаси вас Бог, сделать это! Они погубят себя, несчастные, но вместе с собой они погубят и вас. Но почему? Почему? Неужели вы думаете, что удастся поймать и повесить таких людей, как Бюси, Антрогель Ворори, Берак, не пролив при этом потоке крови? Пустяк. Лишь мы их убьем. Если их убьют, но их не убьют. Это заставит их только поднять знамя мятежа. Они никогда бы не обнажили шпаги ради такого господина, как Франсуа. Но из-за вашей неосторожности они вынут шпаги из ножен. И ваше королевство поднимется против вас. Но если я не отомщу, все подумают, что я испугался. раз это сделали анжуйцы, они заслуживают кары. Это сделали не они. Если не друзья моего брата. Тогда кто же? Ваши враги. Вернее, ваш враг. Какой враг? У вас есть только один враг, и вы прекрасно знаете это. И у вас, и у вашего брата Карла. И у меня всегда был и есть. Один и тот же, один и тот же, беспрестанно.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 Туда!